Ну что, друзья, когда вы, в принципе, ознакомились уже почти со всеми разделами сайта Books.info, который предлагает работу. вот Сегодня мы изучим раздел начала работы. Вот. И у нас, в принципе, останется там еще пару видеороликов коротеньких, которых Два раздела которых я хотел бы еще рассказать ну, поэтому чуть позже начало работы это в принципе когда вы ознакомитесь э, со всей информацией на сайте решите для себя конкретно э, конкретно что вы готовы работать потратите не знаю какое-то время там смотря какой объем работы у вас будет на какую сумму вот Значит, после этого вы приняли решение сделать заявку, то есть взять объем работы, согласиться с этим. Заходим в этот раздел «Начало работы», заполняем эти данные, почта электронная, ваш телефон, номер телефона, фамилия, имя, отчество, ваш возраст, э ответите на вопрос работали вы ранее в интернете да или нет или там, можете как-то описать свое и укажите сумму э, которую вы хотите заработать ну, там, ориентировочно не знаю там давайте возьмем месяц там, от 100 до 400 долларов Указывайте сумму ну, только так реально Потому что чем больше сумма тем будет больше объем работы я не пугаю но это так готовы на 400 долларов пишем 400 долларов соответственно будет объем работы на 400 долларов 100 долларов работы готовы выполнить пожалуйста объем будет вам дан на 100 долларов работы конечно после того как вы ее выполните отошлете специалистам они ее проверят после этого когда вписали сумму нажимаете кнопочку отправить вот, и все в течение э <клит> не знаю, там, в течение дня там, или суток вам придет ответ после рассмотрения вашей анкеты вам будет э на, выслан на почту объем работы который нужно будет выполнить в какой то срок срок будет зависеть от суммы которую вы указали в данной форме всю работу потом заливаете сейчас я вот выйду с этого раздела, заливаете в раздел вот он, корзинка сдать работу Но об этом разделе в следующем ролике